Какое еще товарищество У феодалов. Инфа, разуйте глаз. В США многое взяли. Из Германии 30 вплоть до символов. Ну, некоторые исследователи отмечают, что Гитлер был жуткий англофил. Он был в восторге от Англии. Необычайно вдохновлен. Американским вот этим пионерством вот эта экспансия на запад дикий запад освоение земель был впечатлен вот, известный писатель который писал на эту тему вот освоение запада дикого запада америки Гитлер был фанат этого писателя и себя считал таким же первооткрывателем дикого запада но в своих реалиях дикого востока на востоке все эти Русские, славяне, это же такие же индейцы. Им надо освободить территорию. То есть забываем главное о том, что война немцев против Советского Союза, ну, России, Большой России, это была война на уничтожение. Это они сами фиксировали в своих документах. Не скрывали никого. Это сейчас забыто, почему-то странно забыто. Это что это мы такие добренькие, это вот опять стали. Или кто-то добренький, сильно. И что-то позабыли про войну на уничтожение. М? Они шли сюда не баварское нам привести, чтобы мы пили. А что пугнать на работы принудительные, что и было произнесено. Сколько миллионов? Гугли. Гугли, сколько миллионов побывало в плену на принудительных работах. Сколько? сколько мирного населения погибло на оккупированных территориях от голода сколько гугли гугли просто в википедии смотри на эти цифры и ужасайся вот под 9 мая не фильмы там а э, необходимости жертвенности мужской судьбы вот как влетят эти журавли да там должен пойти и умереть в, в самом начале кино а дальше по тебе будут весь фильм страдать нет Неосмыслен подвиг мужской подвиг великой отечественной не, не дана должная оценка тому что произошло как будто само собой разумеется вот до тех пор вот это как будто само собой разумеется до тех пор вот и будет такое отношение как к, к, к тоже людям понимаешь вот все взбудоражились вот этим открытием махрова что он подслушал у жени стрелецкой Звучит как тоже люди. Ну, у нее там было открытым текстом, да? Ну, относитесь к мужчинам как тоже к людям. И, и они ответят вам взаимости. Все, у вас будет хорошо. Учила она теток, значит. Проговорились. Ее устами. Они проговорились. И тут ты понимаешь что весь вот этот вот негатив их отношения к тебе к тебе ко мне к нам он имеет корни внутренняя обстановка в башке как тоже тоже людям Ты такой чё серьезно а потом ты так слышь да у них нет чувств никаких крови злости как это? Серьезно? Ну вы же не проявляете, значит, нету. Так, подожди, подожди, не проявляете, это не значит, что нету. А вот то, что ты думаешь, что у меня нет чувств, это говорит больше о тебе, а не обо мне, который их не проявляет. Понимаешь? Может, меня, так воспит... меня и нас так воспитали. Мальчики не плачут, эмоции не проявляют. А если ты думаешь обо мне. Вот ты видишь, что я такой же человек, как и ты, но ты почему-то считаешь, что у меня нет чувств? что ты за чудовище блять такое который может такое подумать хироси это реально воит в шок не знаю как он прорабатывал это потом но мужская тревожность это точно одна из главных часовых бомб заложенных еще с детства значит это не только мужское страх и скука основные спутники современного человека значит лайтовая версия страха это тревожность плавно переходящая либо скачкообразно переходящая в страх страх чего страх заскучать страх смерти страх показаться смешным ненужным страх прожить жизнь бессмысленно и беспощадно бесцельно безрадостно это норма это реальность или вы хотите самосовершенствоваться так и как успехи дэн из как быть если нравятся некоторые крокодильчики Ну, это нормально но если соприкоснешься то мерзко становится что со мной доктор как убрать брезгливость что что конкретно вызывает брезгливость сам крокодил сам крокодил то есть вы считаете что вот этот крокодил э, недостоин того образа крокодила который у вас сложился который вы ждете который вы хотите то есть у вас иллюзии обесценивание обратная сторона идеализации как только не будет идеализации пропадет обесценивание и березгливость то есть скорее всего это вера в не такую условно годную берегиню девственницу идеальную патроны подает безупречная безотказная все понимает молчит там вся в муке в переднике в муке стоит и далее по списку и тут понравившийся естественно понравившийся сработавшийся на половой рефлекс крокодил при более близком знакомстве вызывает отвращение потому что блин так это реальная живая баба не такая компьютерная двухмерная как в порнушке, или в книгах о пчеловодстве домоводстве псевдо псевдо традиционализме блин баба должна молчать слушаться этого. и прочую этот понос да? сказочность и ты такой чик ой блин что за херня брезгеливо что то повторяю идеализация обратная сторона обесценивания и наоборот обесценивание Подразумевает идеализацию и веру в не такую условно годную. Как быть? Ну, вот рассмотреть вот все мною сказанное, проанализировать и попытаться расстаться с вот этими идеалистическими псевдопатриархальными лжеучениями. Вот вы говорите. Да-да, пользы много. Ну, это такая годнота годнейшая. Да-да, новоселов это же, блин. Так. Что ведет? Это вот... у Ведет к чему? А вот к чему? в нее в инцела. В боевого оленя. Либо в боевого оленя, который пыжится и имитирует изо всех ног, изо всех сил, из себя. Альфача, про которого ему рассказали что у которых, блин, все бабы. Все бабы мира у этих альфачей. У тебя почему нет? Потому что ты не альфач. И вот тебя учат имитировать этого альфача, и ты впадаешь в боевой низ Либо ты впадаешь в отчаяние и понимаешь, что у тебя прямая дорога в инцелы. Все. Вот вы, вот вы за это? Это давно протухло, 10 лет назад. Зачем вы все носитесь с этим... Сколько таких случайных ВМД людей? Ну, их, их не знаю, сколько, их много, их больше. Их большинство, скажем так, без цифр. Вот не люблю эти цифры. Потому что вот эти все цифры звучат. 95% процентов баб отдают с 5%. Ох, блин, ты математик, социолог. Где ты эти цифры набрал? А, и свои башки, ты понапридумывал их. Потому что ты так удобно под, под свою теорию. Ну, молодец. Вот. Как только слышите цифры такие вот глобальные 95, 5, это это началось создавая, созда, начинается создание особого мирка, иллюзии для вас. Вам вам такое нужно? Судя по тому, что творится, вот как вы говорите, да, пришла Пупкова и сманила пол МД, 100 тысяч. 100 тысяч подписчиков она сделала за месяц. Ну ладно, с сентября по Новый год. под Новый год там она засветила жопу, у нее уже была соточка, по-моему, да? Около соточки у нее было. То есть обратите внимание, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, за четыре месяца набирается с, с порядка 100 тысяч около псевдолже МДшников, которые варились в этой они они не могли нигде узнать кроме как на на смежных каналах вот эти вот недопрозревшие непрозревшие мамкины этологи альф мамкины альфа чеба и мегабабники вот они все находят себе своего гуру под стать как говорят вот каков поп такой и приход на самом деле и наоборот, приход диктует Папу повестку дня, как вот Смирнов транслирует что БГМ откровенная БГМ рабу головного мозга, потому что у него с прихожанками отношения, ты посмотри, даже звучит интимно отношения идеальные, это его слова. Рэд, раньше, повторюсь, раньше у Бурхаева была годнота, не знаю откуда, для стадии гнева, может, его подача заходила не всем, фильтровать кое-что приходилось, но потом он себя слил. Если была годнота, она должна была остаться. Человек сам по себе может слиться, его годнота, которую он транслировал, она останется в его слушателях, в его кастах. Произойти можно все, что угодно, с личностью, с живым человеком. Озвучьте нам эту годноту для стадии гнева. Озвучьте, я я хочу, я сам хочу это знать, чтобы другим рассказывать. Как я, я повторю, я буду сам копировать, транслировать, заимствовать годноту у всех. Я буду первый это делать. У кого его ее услышали увижу. Естественно ссылкой на авторство, да. Ну, да, ну может быть. Это будет настолько очевидно, что озвучьте мне, я хочу, я мне, мне надо. Потом, почему такое слияние с личности, с тем, что он вещал? То есть то, что он говорил, потеряло ликвидность именно с потерей самого автора. Так как то могло быть? Дождите, идеи. Или у вас пропало доверие к тем идеям его прошлого? Глядя на его теперешнего. Рэд Ангетсмит Смит, я из психотерапии вышел на МД, ибо психотерапевты игнорят эту тем, эту тему, стадию гнева и делают контент на массовую публику. Так, а гнев, пардон, это же, пш, не знаю, проработка гнева. То есть это что, психотерапевтам неинтересно? Нету проблем у их клиентов с, с гневом? Или они как бы... Ну понятно. Если ты не знаешь причин, не докопался до причин этого гнева, то вот это знаешь, все эти камлания психологичек, да? Это как зеленый, зеленкой, твердый шанкер мазать Извини за выражение, <свот> за сравнение. Ну а как? Она тебе расскажет, что ты сам виноват, что ты... Ты самосовершенствования не достиг, понимаешь? Ты не пошел на компромисс. Ты же почему такой злой? Не потому, что тебя считают за тоже человека. Да-да-да. Это причина твоя, нашего с тобой гнева, да? А потому, что ты не достиг компромисса, э, не развиваешь наши отношения и прочее вот это психологический понос. Это ведь такое намазывание зеленкой происходит. Перелома, открытого перелома. Конечно. И кому-то этого достаточно. Ох, как отлично. Ох, как какой красивый, открытый перелом, зеленочкой помазанный. То, что надо. Освобождение пространства для нации. Это он у англичан с лямблинг, с лагеря, уничтожение пищевой ниши, указы, мотивации для всех. Все. Ну, допустим, поработить целый народ, заставить его выращивать опиум который можно потом отвести, этот опиум, тут недалеко, немножечко восточнее, и продать другому народу. Продать, продать, да. Наркоту продать, целому народу. Из Индии в Китай. А если правительство китайское вдруг воспревратится, устроить войну, первую опиумную, вторую опиумную, опиумные войны по навязыванию своего товара. Какого товара? Лопаты, гвозди. Чайники, утюги, нет наркота, наркота торговля в промышленных масштабах. Это не фашизм, а что это? Это не геноцид? А, а что это тогда? А как это называть? А, -а, а ничего личного, просто личный бизнес, ну личный государственный, понятно. И эти люди рассказывают нам про Гулаг. Ред, тревожность кстати от баб очень сильно цепляется конечно это заразительная штука у тебя она внутри а тут еще его от извне поступили подтверждение сигнализируется подтверждение о, о ее реальности и важности три пр, проблемы по которой ты тревожишься кто с детства жил с тревожными бабами делитесь опытом я я могу подтвердить вся моя тревожность от бабы шла я тогда это страх смерти и таки тогда это страх, страх смерти страх бессмысленности своей жизни безнадежности своего теперешнего положения невозможности что-либо исправить и прочие другие иррациональные деструктивные токсичные мысли приводящие к этому окончательное решение мужского вопроса в матрице происходит мы на этот вопрос пытаемся срезонировать что к мд это не озеркаливание феминизма. Это так утырки считают. Либо сами феминистки. Очень удобно, знаешь, обозначить. То есть, у вас калька с феминизма, все пока ясно. Вам хочется платье носить. М -м -м, кто тебе это сказал? чуть это вдруг? Ты по себе судишь?